Друзья, на мой канал требуются помощники, кто будет делать титры к моим роликам и другие различные задания. Взамен бесплатная реклама на моем канале или мои личные бесплатные консультации по заработку в интернете или раскрутке в инстаграме. Все предложения пишите в ВКонтакте в личные сообщения. На сегодняшний день существует очень много различных сервисов и программ для раскрутки в инстаграме. И очень тяжело определиться и выбрать между ними, особенно когда еще в этом не разбираешься. И сегодня в этом видео мы поговорим о том, как выбирать сервис или программу для раскрутки инстаграма, чтобы получить хорошие и быстрые результаты в раскрутке инстаграма. И чтобы для вас раскрутка в инстаграме была удовольствием. Итак, важные критерии при выборе любого сервиса или программы для раскрутки инстаграма. Ну, во-первых, на что мы смотрим. Мы смотрим на цену и на то нет ли скрытых платежей. Очень многие сервисы хитрят, делают цену дешевой, заманивают клиентов, а потом оказывается что нужно много чего докупать и в итоге выходит намного дороже. Дальше смотрим на то сколько аккаунтов можно раскручивать. Потому что если в сервисе нужно за каждый аккаунт доплачивать, то это не вариант. Так как для раскрутки обычно используется явно не один аккаунт. Следующий очень важный нюанс можно ли поставить задание и выключить компьютер то есть работа проходит на вашем компьютере или на сервере данной компании. Для нас выгодно чтобы задание проходили на сервере чтобы мы могли скажем запустить в работу 5 аккаунтов по раскрутке пойти заняться своими делами выключить компьютер а раскрутка шла в любом случае 24 часа в сутки. Следующий важный момент это поиск по гео по тегам по имени и по ID. ну по гео это поиск по городу по стране можно задать с точностью там до дома ну например или площадь да там красная площадь если там было какое-то мероприятие скажем мы хотим всех этих людей найти Ну по тегам это понятно. Важный нюанс друзья вот по имени и по ID это две разные вещи и иногда у людей есть база имен а иногда ID. Нужно чтобы в сервисе было и то и то. Дальше возможность загрузки базы. То есть есть очень много различных программ. Я кстати рассказывал про одну такую программу. Если вы не видели это еще видео то ссылка на экране проходите по ней посмотрите видео где я также бонус бесплатно дарю программу которая позволяет в социальной сети ВКонтакте парсить то есть собирать базы людей с инстаграма. Если хотите получить эту программу бесплатно то нажимайте на картинку и посмотрите что нужно сделать для того чтобы получить данный софт от меня абсолютно бесплатно. Так вот. важно, чтобы можно было любую базу загрузить в этот сервис и работать по ней. Ну, естественно нужна возможность сбора базы в инстаграм. То есть сбор базы по имени или по каким-либо фильтрам. Но естественно из этого вытекает следующий важный нюанс чтобы были фильтры по профилю и по фото. То есть мы выставляем по профилю какие-то фильтры допустим диапазон подписчиков или подписок чтобы указать активный человек или нет и по фото. Фильтров на самом деле очень много но кратце все Фильтры по профилю и по фото должны быть. Следующий важный момент это аналитика. Если нету аналитики, то вообще смысла в данном сервисе нет. Потому что вы не поймете, что вам хорошо помогает раскрутиться, а что не идет. Поэтому если нету аналитики, то данный сервис вообще бесполезен. Дальше у нас идет поддержка самого сервиса. Это очень важно, потому что сервис когда новый, вам нужно научиться работать в нем у вас будут возникать какие-то вопросы и нужна обязательно поддержка в которой можно всегда обратиться и узнать тот или иной вопрос. Автопостинг это значит что вы можете заранее заготовить посты загрузить их там хоть на месяц хоть на год вперед и сервис будет публиковать данные посты в то время когда вы захотите. Лайкер ленты друзья это очень важный инструмент. То есть смотрите у вас скажем 10 тысяч подписчиков накопилось и естественно каждый там что-то публикует. Естественно вы не сможете всех лайкать, но для того чтобы ваши подписчики оставались активными вам нужно лайкать эти фотографии. Поэтому есть такая функция Лайкер ленты. Вы запускаете ее и робот за вас лайкает вашу ленту. Тем самым ваша аудитория остается активной для вас. Когда в следующий раз вы сделаете пост то она будет активно его читать, смотреть также лайкать. Поэтому инструмент лайкер ленты очень удобный. Конечно же один из самых важных нюансов если защита от бана так называемый антибан то есть допустим вы превысили какой-то лимит по лайкам или по подпискам или по подпискам неважно, в общем любой лимит. Если сервис имеет систему антибан то когда у вас начнутся проблемы с превышением лимита для того чтобы ваш аккаунт не заблокировали могут притормозить свои действия. Очень важная функция для того, чтобы в итоге не потерять свой аккаунт при раскрутке. Вот такие, друзья, критерии выбора, все они важны. Теперь я расскажу, что на сегодняшний день использую я. Друзья, на сегодняшний день самый лучший и самый дешевый программы является BootApp Ссылка на данный сервис будет в описании, снизу под этим видео. Для того, чтобы пользоваться данным сервисом, когда вы пройдете по ссылке, нужно нажать на вот эту кнопочку регистрация. Тут вводите свой e-mail адрес и придумываете пароль. После этого ставите галочку я согласен с условиями и нажимаете зарегистрировать. После того, как вы зарегистрируетесь, зайдите на свою почту, проверьте письма, подтвердите все и заходите снова на сайт bootup.me и вводите свою почту и пароль, который вы придумали. Вот так вот выглядит данный сайт, все очень просто. Дизайн специально сделан очень простой для того, чтобы можно было легко сориентироваться. Значит смотрите друзья, сразу скажу, что данный сервис имеет и бесплатные функции и платные. Но я использую пакет который называется пакет спец. Он в год стоит 5 с лишним тысяч рублей и за эти деньги можно друзья раскручивать сразу 6 аккаунтов причем все функции про которые я рассказывал все тут присутствуют. Можно поставить задачу выключить компьютер и у вас будет раскручиваться сразу 6 аккаунтов на автомате. Когда вы зарегистрируетесь на данном сервере то обязательно прочтите здесь все руководство для того чтобы понимать какая кнопка что значит также по данному сервису я делал уроки инструкцию так сказать мануал где я рассказывал как пользоваться данным сервисом ссылка сейчас у вас на экране нажимайте на картинку и у вас откроется во втором окошечке мои уроки где я подробно рассказываю куда нажать, что сделать, как поставить задачу, как это все проделать. Ну а я давайте сейчас вам вкратце просто расскажу основные главные моменты. После того как вы зайдете на данный сайт. Вам нужно вообще установить браузер Mozilla Firefox, ссылка на него также будет в описании под этим видео. После этого вы заходите в данный браузер Mozilla Firefox, вот тут у вас будет кнопочка установить Бутап панель. Нажмете на нее, она скачается, после этого установите ее, программа вас попросит перезапустить браузер, закрывайте его, снова открывайте и нажимаете запустить Бутап панель. Когда вы нажмете запустить Бута панель слева открывается меню. Самое главное друзья тут очень много различных функций. Есть функции по отдельности есть сразу все. Так вот я вам сразу скажу для того чтобы не запутаться вы проходите во вкладку цены в любом пакете есть демо доступ. Демо доступ это то есть бесплатный период. В некоторых пакетах это демо доступ 2 часа. Где-то больше, а где-то в каком-то пакете я помню был вообще бессрочный доступ просто демо доступ для того чтобы смотреть как там работает какая-то функция и ей можно было пользоваться абсолютно бесплатно. Друзья смотрите заходите в категорию Instagram автоматизация и тут есть категория спец. Вот это именно категория спец нам и нужна. Нажимайте здесь подробнее. Вот в этом пакете есть все что нужно для того чтобы раскручивать сразу 6 аккаунтов одновременно. Также, как я и говорил система антибан для того чтобы вас не заблокировали очень важно. Оперативная поддержка обслуживание по скайпу где вам не только расскажут как работать но и покажут. Ну, в общем все функции про которые я рассказывал здесь присутствуют. И также смотрите есть демо доступ на 4 часа бесплатно. Сразу говорю оплачивайте на год, на год намного выгоднее. В год данный сервис стоит 6029 рублей, но есть промокод, и с промо -кодом вам будет хорошая скидка сервис будет стоить 5 с лишним тысяч рублей. Промокод также будет в описании под этим видео. То есть получается друзья что стоит данный сервис 5000 с лишним рублей на 6 аккаунтов. То есть получается за один аккаунт в год этот меньше тысячи рублей. Очень крутой сервис и самый дешевый, дешевле и лучше на сегодняшний день просто ничего нет. Для того чтобы зарегистрироваться и абсолютно бесплатно протестировать данный сервис нажимай на ссылки на экране которая появилась прямо сейчас. Регистрируйся, бери демо доступа и тестируй абсолютно бесплатно. Можешь тестировать любые пакеты. Пакет специй это про который я рассказывал. Достаточно его купить и больше ничего не нужно. Но ты также можешь протестировать абсолютно бесплатно и любые другие пакеты. Если же скажем у тебя задача ну к примеру раскручивать не 6 аккаунтов, а 12, 18 или 100 аккаунтов сразу. Это для людей, которые занимаются арбитражом трафика. Данный сервис тоже будет незаменим, потому что именно здесь это можно делать. То есть вот есть пакет дополнительно допустим еще 12 аккаунтов помимо этих 6 и вы уже сможете раскручивать одновременно сразу 18 аккаунтов. Причем смотрите друзья дополнительно 12 аккаунтов стоит с моим промокодом кодом 6000 с лишним рублей. То есть там 5000 с лишним рублей за 6 аккаунтов, но если у вас есть задача допустим делать какие-то мега продажи по например EPN Aliexpress или раскручивать какой-то сервис или допустим какой-то свой канал то есть в общем что угодно но у вас есть задача сделать много аккаунтов 18 штук то вы покупайте тот пакет и покупайте этот пакет. Выходит приблизительно около 10 тысяч рублей в год и можете раскручивать аж 18 аккаунтов либо если вам достаточно раскручивать всего 6 аккаунтов то просто покупайте тот пакет за 5000 с лишним. В любом случае друзья пакетов тут очень много различных можете тестировать в принципе любой пакет абсолютно бесплатно. Нажимай на ссылку прямо сейчас регистрируйся, тестируй, пиши отзывы. Напоминаю с тобой был Артур Роуз на своем канале я рассказывал о том как раскрутиться в инстаграме а также как раскрутиться в других социальных сетях и как зарабатывать деньги в интернете без каких-либо вложений поэтому если ты еще не подписан на мой канал то сделай это прямо сейчас нажимая на красную кнопочку подписаться чтобы быть всегда в курсе и не пропустить самые интересные видеоролики также твоему вниманию я предлагаю два классных видеоролика для того чтобы их посмотреть просто кликай по картинке. А на этом я с тобой прощаюсь. До встречи в следующих видео выпусках. Пока-пока.